Добрый день, господа. Часто у меня спрашивают, как оформить инвалидность, если находишься за границей. Ну, например, вот ситуация. Жена выехала с целью получения лечения, да, какого-то э, медицинского вмешательства. И в связи с этим, по законодательству Украины, ей в связи с состоянием ее здоровья, положена инвалидность, да, там, допустим, третья группа. Вот. Но в Украине она ее эту инвалидность не оформила, и, естественно, муж не может выехать, и, в общем, такие вот бывают проблемы. Бывают такие проблемы и, вот, и у детей тоже, то есть с детьми выехали, и что-то случилось. В общем, понятно, что любые проблемы со здоровьем – это несчастье в семье, но, тем не менее, нужно это все оформлять документально. Есть два варианта. Конечно, первый – все бросить там в Европе, да, оформленную временную защиту, и приехать в Украину, начать оформлять. Такой, такая перспектива, конечно, есть, но, скорее всего, не рациональная, да. Сегодня я вам расскажу, как можно сделать более рационально это. Смотрите, действует постановление Кабинета Министров, которое во время военного положения дает возможность экстерриториально и заочно пройти медико-социальную экспертную комиссию. Вот. Я об этом видео снимал. Сейчас дополню. Почему? Потому что такое разъяснение уже появилось в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. То есть более-менее официально путь проложен. Надо только пробовать и Реализовывать, как говорится. Все в ваших руках. Что для этого нужно? Смотрите, если вы находитесь за границей, вам необходимо собрать медицинские документы, которые вы получаете там за границей, перевести их на украинский язык и отправить их своему семейному врачу или врачу-куратору на территории Украины для оформления формы 088, Слэш 0. Это направление на медико-социальную экспертную комиссию. Вот. То есть, берете там документы, получаете медицинские, переводите, отправляете. По, ну, понятное дело, что ваш э, лечащий врач, да, семейный, должен быть э, адекватный. Не говорит, что, о, не, я не буду это делать, все, только приезжайте. Если он такой, меняйте его, находите другого. Вот. Заключайте с ним декларацию. Далее ваш пакет, пакет документов будет рассматриваться врачебно-консультативной комиссии на базе э, учреждения охраны здоровья, там где этот семейный врач. И по решению, если будет предварительное решение этой э, комиссии, отправляют документы на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности если вы не приедете на эту комиссию то без вас решение будет принято если сможете приехать например ну можете приехать но по сути если документы там сто процентов что-то подтверждает какой-то из диагнозов то я думаю ехать нет необходимости если будет решение не в вашу пользу его можно будет там потом обжаловать и так далее ну на этом детально я не буду разбирать экспертиза проводится по направлениям лкк независимо от вашего места регистрации проживания или нахождения вот и также я об этом уже говорил в том видео которое ранее снимал повторюсь во время военного положения все э, справки автоматически продлеваются на 6 месяцев э, после э, окончания военного положения и действительно во время военного положения, даже если срок прошел. Вот. И для детей, которые э, не достигли 18-летнего возраста, также вы можете точно такую же процедуру пройти вот, через семейного врача и врача-куратора. Вот. Неважно, где э, вы находитесь. Проходите обследование, переводите документы на украинский язык и отправляете их. вот Все. То есть, вот такая вот процедура. Э, врач оформляет, направляет, курирует и так далее. Подписывайтесь, если это видео было интересно. И еще я оставлю ссылку на петицию к президенту. Тоже перейдите, подпишите ее. Это. Э, Снятие ограничения на выезд из Украины.